Я не чудовище. Я вижу их насквозь. А, я им показал, кто они такие, они же все равно этого не увидели, блядь. Так они не увидят этого. А что делать, блядь? А что делать, что делать? Нихуя делать. Муравье хуй приделать. Муравьев. <свят> а что делать? Звучит как тост, блядь. Звучит как тост, блядь.